Здравствуйте, пользователи моего канала. И все пользователи канала YouTube, которые смотрят сейчас это видео. Меня зовут Екатерина. Я обычный житель Сибири. Я воспитываю двоих деточек. И сегодня я хочу вам рассказать о замечательном продукте Brainful Plus. Этот продукт компании Brain Balance, который представляет этот продукт. Я вам хочу рассказать о уникальных свойствах этого продукта продукта. Я с ним познакомилась четыре месяца назад. Я страдала головными болями, медленнями, недомоганием. Еще у меня проблемы с позвоночником, у меня болела сильно поясница. Последнее время до, до, до такой степени, что мне надо было уже ехать на операцию, у меня просто отнималась нога. На данный момент я себя чувствую замечательно. Можно сказать, я бегаю, прыгаю. Работоспособная, живчик, двигаюсь хорошо. И я этому очень рада. И все это благодаря этому продукту Brian Full Plus. Это препарат для нашего головного мозга. Как говорится, работает наш мозг и работает организм в целом. Как бы я хочу посоветовать всем людям, которые заботятся о своем здоровье, которые хотят прожить долго и счастливо не думать о болячках, и чтобы прожить долгие годы, принимая этот продукт. Здесь натуральные компоненты, которые входят в этот продукт. Эти компоненты вы можете посмотреть на официальном сайте компании Brain Brain badance Там все написано о каждом компоненте, что и как, и для чего. Ну, если что-то кого-то заинтересовало этот продукт, можете связаться со мной. По скайпу я вам всем отвечу. Вы можете оставить комментарии под этим видео. Я тут также всем отвечу. Ну, мой скайп Екатеринка5470. Звоните, пишите, я вам всем отвечу. Желаю всем крепкого здоровья и удачи. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания.